Ты, кстати, готовишь хорошо. Да. Ну вот, принесешь ему кучу своих пирожков, он обрадуется, он приятно станет. А еще хвали его постоянно. Мужики это любят. Все, все.